Друзья, всем привет! Мы продолжаем искать семью для двух маленьких котят. Им где-то три или четыре месяца. Они уже поправились, сами кушают прекрасные. К рукам идет вот этот рыженький. Мы им имя еще не дали. Думаем, что все-таки найдется любящая семья, которая захочет взять этих двух маленьких прекрасных котят. Они пушистые, как зайчики, вот такой вот подшерсток у них очень плотный, прелестный. Ушки чистенькие, кушают. Друзья. Кто хочет себе в семью такого прекрасное маленькое существо, напишите мне в личку, напишите, возьмите и заботьтесь о них. Мы в ответе за тех, кого приручили. Хочется, чтобы им было хорошо. Прекрасные маленькие два существа.